Приходилось ли вам видеть когда-нибудь дюрморт из семи куниц, добытых в капканы, на путике протяженностью 5 километров. У меня такое, если честно, впервые. Устал просто мертвецкий. Значит, сейчас недалеко дорога, откуда друг заберет меня на машине. Снег сырой, лыжи не идут. Устал. что сказать, но ну, доволен, безумно доволен такой добычей, 7 куниц, не проверял капканы, на недели 3, и вот те результат, я считаю, что это очень-очень неплохо. Ну что, две кунички попалось, проверил второй капкан и уже две штуки есть. Очень радует меня сей процесс, жжё рукавички, рюкзак, а вот я. Ну что сказать. Четвертый капкан, а нет, пятый. И третий окуница. Я просто в шоке. Такого еще не было. За мою пятилетнюю практику установки капканов. Это Атас. Нынче пруда не просто одна за одной. В сезоне это уже у меня шестая. Второй раз проверяю путик фу обалдеть и все то такие хорошие коты да ну скоро же не шуба будет как скоро не скоро еще конечно десятая куница еще полтинник наверное так ну ладно будем снимать дальше ну вот установил я капкан сбитой куницей капканы ставлю на жердь под потолок на мой взгляд это самый эффективный способ установки капкана на куницу на земле очень часто заметает проходными капканами пользуюсь мало у меня их всего пару штук. И они у меня должного уважения не вызывают. Вот мои три кунички. Сегодня, кстати, 31 декабря. Неплохой подарок от лесного дедушки на Новый год. Снегу нынче очень-очень много. Очень. Сантиметров, наверное, 50. Прошлый год в это время ходил без лыж. А вот нынче без лыж далеко не дернешься. Вот так. Ну что, господа и дамы, Четвертая на сегодня. Четвертая куничка. В этом сезоне седьмая. А такие вот дела. Капкан, значит, тоже на жерди, под потолком. На приманку пухлый лещ. Точнее, его хребет и башка. Вот так вот авиатские охотники добывают куницу. Куница попалась до снегопада. Все они попали сегодня, все четыре до снегопада. Заметены, очень здорово. Ну, все передней лапкой. Такие дела. Проверил я на сегодняшний день, наверное, половину капканов. Еще, может, даже половину не проверим. Будем надеяться на дальнейший успех. Всем удачи. Пока. Ну что я скажу, пятая куница на сегодня. Пятая охренеть. Вот это жара. Ай да дедушка, какой он сегодня щедрый. Вот это да! Вот это подарок на Новый год, Сереге! Вот это круто! Все передней лапой. Даже капкан сдернуть не смогла. Так и уснула. Завтра надо приваду обновлять. Все посъедено к херам. Давайте, всем удачи! Что вам, мои, я в легком шоке. Сегодня, 31 декабря 2016 года. Шестая куница. Шестая. Это что-то невероятное. Это что-то невероятное. Мой путик 5 километров. Ну, только на 30. С небольшим. Стоит. И вот это уже шестая куница. Мое лицо, наверное, от счастья светится, вот я, вот куница, шестая на сегодняшний день, это просто атас. Друзья мои, седьмая куница за день Это ж просто что-то, бля Это просто что-то Седьмая куница Такого у меня, бля, никогда не было Отвечаю Охренеть просто Просто охренеть Седьмая куница Вот это оттас Фу, бля Подхожу уже к концу путика Много капканов подсбито Куница была, но не попалась. И вот это седьмой капкан. Седьмая куница. Если мне не верите, блин, ну не знаю, что делать. Ну Посмотрите, их нету кругом. Ни лыжни, ничего нет. Вот она, седьмая штука. Как есть, так есть. Ну, небольшая кошечка здесь. Совсем небольшая. Приятно работать. Меня это очень радует. Всем удачи!